Всем привет! Меня зовут Евгений, я сервисный инженер компании iGo3D. Сегодня я хочу вам рассказать про два соплана для Ultimaker второй серии, включая Ultimaker 2 Plus Connect. Первое сопло сделано из латуни с диаметром отверстия 1 мм. Оно предназначено для быстрой печати большинством пластиков. Второе сопло сделано также из латуни, но наконечник из искусственного рубина с диаметром отверстия 0,4 мм. Рубиновый наконечник изначально был разработан для печати композитом с ковидом бора, а это один из самых твердых материалов в мире. Поэтому оно подойдет для печати композитными филаментами, от которых обычное латунное сопло быстро сточится. Подробнее ознакомиться с данными соплами и сделать заказ можете на нашем сайте по ссылке в описании. Сани. Всем пока!